Разделение идет на потоке знаний, как мы с вами уже знаем, до величайших частей. А вот объединение обратно, до целого, до единого, идет всегда на потоке любви. Все соединить со всем, сделать этот мир не отделенным от других частей. связать разделенные когда-то части, которые получили свое, индивидуальное развитие связать обратно в единое. Этот процесс происходит каждое мгновение. Разделение созидание разделение созидание разделение создания. Соответственно, сознание человека, проходящего трансформацию, как вы, оно точно так же на потоке любви получит некие дополнительные характеристики, тех, которых не было раньше. Или они были не активны. а именно а, убить, соединять все со, со всем. Это не просто видеть причинно-следственные связи, это скорее имеет отношение к потоку знаний. Это за причинно-следственными связями не прекращать видеть процесс творения. То есть видеть его, чувствовать его, быть в нем, жить в нем и участвовать в нем. Когда мы с вами этот поток ведем в свое сознание, конечно же, мы будем его исследовать с точки зрения эффектов эффектов собственной системы. Мы с вами говорили, что два базовых рабочих потока, которые человеком осознаваемо являются его инструментарием, поток власти и поток удачи, он работает как на потоке знаний, так и на потоке любви. Просто пропорциональность на каждом потоке их разная. Поток удачи в большей степени тяготеет к потоку любви, а поток власти тяготеет к потоку знаний. Но при этом при всем есть некая малая составляющая. В потоке любви есть 20 власти и в потоке знаний есть 20 удачи. Это необходимо для того, чтобы они имели эти два потока между собой нечто общее чтобы они могли соединиться хоть по какому-нибудь основанию, по удаче или по знанию. Это как руна Дагас, которую вы уже знаете. Да, как только мы подходим к этому узкому горлу, два вектора они сужаются и становятся в точке сингулярности, в точке перехода уже практически неотделимыми друг от друга. Они соединятся. Для того, чтобы им было чем соединиться, эту точку сингулярности пройти, нужно, чтобы в том и в другом потоке было что-то общее, общие элементы, как и не монада иния. Черная точка на белом фоне, да, белая точка на черном фоне. Вот это вот как раз оно и есть, два потока, которые э, находятся один в другом. Как только они соединятся вместе, получается единая монада, целостность, то есть поток творения. Соответственно, поток любви точно также покажет вам, насколько ваши рабочие потоки и ваша система может на этом потоке в большей степени функционировать. Опять же в чистом виде, как правило, мы его не берем. Но предпосылки у сознания есть, когда сознание более склонно упрощать окружающий мир или усложнять, это от природы человеческой зависит. Да? И с самого детства это очень сильно видно по человеку, в каких условиях он не воспитывался. Тот, кто склонен упрощать, в большей степени тянется к простым вещам, понятным вещам. Он не требует усложнять эти вещи. Это мир природы такой, какой он есть, неотделимость человека от мира животных и мира природы, то есть мы видим в них общее, видим в них соответствие. Тот, кто сидит на потоке знаний, никогда не согласится с такой постановкой вопроса. Люди есть люди, животные есть животные, природа есть природа, у каждого свой реал обитания, не надо, пожалуйста, смешивать все эти самые понятия. Но тот, кто сидит на потоке любви, он такую, такую позицию, понятно, не поймет. Вот как вы считаете? Вот есть такая организация ⁇ Гринпис ⁇ За животных борется. За природу, за права. Как вы полагаете? На каком потоке они сидят? На потоке любви или на потоке знаний? Не слышал? Почему ты так думаешь? Ну, я считаю, что они разделяют как то Правильно, молодец, умница Юлианна. Потому что если бы они были на потоке любви, они боролись за права и человека, и животных, и леса, и дерево, и чего угодно. Но когда они разделяют, вот тогда об этом мы будем заботиться, а вот это само о себе позаботится, здесь уже мы говорим о потоке знаний. На этом потоке, скажем так, в этой форме дело не сделать. Заботиться об окружающей среде может только тот, кто находится на потоке любви. И мифы нам рассказывают о том, что специфичное сознание богов любви, оно как раз в этом и заключается, да? потому что они не отделяют одно от другого, вот совсем не отделяют. В чистом виде, повторяю, этот поток достаточно сложен, потому что человек так мыслить не привык. Он отделяет себя от природы, мужчину от женщин, белого от негра, ребенка от взрослого, то есть он всегда включит механизм разделения, потому что так устроено человеческое сознание. И пока человек развивается, вот именно развивает сам себя, он всегда будет предпочтительно иметь на потоке, быть на потоке знаний. Поэтому поток любви, как ни странно, да, это высшая степень развития сознания, высшая степень. Потому что человек, который сидит на потоке любви, не имея знаний, не пройдя через путь знаний, идиот, глубокий, непроходящий, дурачок, юродивый, который просто проводит какую-то силу, проводит какой-то поток, ничего не понимая в этом. Но тот, кто прошел весь путь зла, весь путь тьмы и вернулся обратно на поток любви, он способен на вещи немыслимые. Откровение, это творение в этом мире чего-то нового, чего не было раньше. Но как можно сотворить в этом мире чего-то новое, если ты разделил и не познал то, что разделил? Если ты не зашел до самой глубин тьмы и не достал того, чего раньше не понимал, но сейчас способен. Потому что если ты не дойдешь до этих глубин, твое творение будет несовершенным, твое творение будет примитивным. Не нужно здесь примитивного, примитивного здесь много. В этом мире имеет право остаться только лишь то творение, которое действительно, во-первых, с одной стороны несет какую-то новизну, а с другой стороны имеет аналог в природе. То есть природа это уже придумала, тебе нужно только это улучшить, может быть продублировать, может быть восстановить в другой форме. Но обязательно с учетом этого качества он должен нести элемент новизны. И не мешать этому миру, то есть не быть, быть таким же, как, как, как и он, как этот мир. Последнее не сделать без потока любви, потому что в противном случае ты не будешь знать, что этому миру нужно, ты не будешь его чувствовать. Почувствовать этот мир можно лишь только не отделяя одно от другого. Если в этом мире есть дерьмо, значит оно кому-нибудь надо. Если в этом мире есть смерть, кровь и значит она кому-то нужна, как неотъемлемая часть этого мира. Иначе не будет любви, если не будет и зла если не будет его противоположности. И вот этот можно увидеть только на потоке любви, только лишь став на него. И это высочайшее искусство, которое недоступно. Выше. Да, Выйти на него можно лишь только постигнуть всё на потоке знаний. Тогда ты можешь вернуться в этой точке и обратно двинуться к процессу творение, соединить все со, со, со, со, со, со всем. Поток любви, который войдет в вас, он будет обучать вас этому. Да? Другое дело, что он, возможно, вам не по системе. Но ваша система будет работать значительно эффективно, если вы будете это знать, потому что это один из элементов знания. Пусть этот путь вы пойдете, пройдете лишь по краешку, пусть вы увидите не но вы, по крайней мере, будете знать, что этот путь уже есть. А для потока знаний, для носителей потока знаний никакое знание не является лишним, в том числе и знание, которое отрицает знание. Конечно, это выразится и в психике, изменение отношения к окружающим людям. Вы не будете воспринимать их столько критично. Информация, которую они будут для вас нести важна будет не столько с точки зрения информации, ценности информации и ее глубины и новизны для вас, а если все будет хорошо, вы сумеете посмотреть на нее с другой точки зрения. Зачем она эта информация появилась в этом мире вообще и зачем она нужна? Потому что люди несут, люди носители форму. В этом их и счастье, и их беда, форма помогает им сохранять иллюзию целостности, а беда в том, что она не позволяет им выйти за пределы этой формы, иначе они потеряют эту самую целостность, то есть потеряют самого себя Человек чувствует себя собой только лишь, когда целостен, когда ощущает себя целостно. Другое дело, что это ощущение может быть иллюзорным и целостным, он на самом деле ощущает себя не сам по себе, а только рядом с кем-то или только в какой-то структуре. То есть человек этого не осознает, но ощущение целостности для любого человека очень важно. Другое дело, как он это дело все интерпретирует. Но носитель какой-то идеи, носитель какой-то информации лишь демонстрирует в том, что эта идея, эта информация имела возможность здесь появиться. Значит, она нужна, она объединяет что-то до целого, какая бы она ни была эта информация, приятная, неприятная, нужная, ненужная, важная, неважная, она кластер, который заполняет собой пустое пространство. А природа, как известно, не терпит. хоть чем-нибудь, да, она должна быть заполнена. Ну хоть чем-нибудь, она должна быть заполнена. И вы будете на потоке любви видеть, как природа сама себя заполняет. Да? Ну, например, человечество такое умное и всесильное убивает какой-нибудь вид живой природы. Убивает. То есть создает пустоту. Этот, эту зону, этот ареал обитания некому заполнять. Как распоряжается этим вопросом природа? Она предоставляет возможность человеку запомнить это пространство самим. И появляются люди, например, похожие на каких-то животных, которых они избили. Да, люди начинают селиться в тех местах, в которых ну, не надо вообще человеку селиться, потому что это некомфортно, но они почему-то начинают туда невероятно. Ну, по любым причинам. Да, работали, появляются, или там еще по какому-то обстоятельству. И вот они переходит именно туда, да, заполняя собой какой то определенное. Да, очень прикольно сейчас наблюдать, как все эти черные ребята хлынули в, Европу. хлынули в Европу, как будто они заполняют собой в Европе то, что было уже когда-то уничтожено, крыс, например, Тарахан, такое уже было. После того, как крестоносцы доблестно прошли по Аравии, истребили там половину населения. Потом в Европе началась засилие коричневой крызы, то есть чума, которая привезла естественно, параллельное истребление, но уже непосредственно самих европейцев. Природа не терпит пустоты, она не терпит диспаланса. Попробуйте это увидеть. Если не познать с точки зрения знания, истории, культуры, то, по крайней мере, увидеть, как природа сама себя выравнивает. Как она это делает? Постичь не критично, а просто это видеть да, и расширять свое сознание на понимание не то чтобы правильности происходящего, а естественности происходящего. Все, что происходит в этом мире, естественно подчиняется каким-то законам, которые, возможно, вы пока словами сформулировать не можете. Но эти законы есть, они существуют, они работают. Познать их можно лишь созерцая природу. ответили на мои вопросы да, да? ответить на них можно лишь когда все что разделено было на потоке знаний вот до мельчайших частей находится алгоритм, который соединит их воедино. а этого алгоритму учит природа, потому что поток любви несет она. Поток любви это чисто женский, женский поток да? не в плане принадлежащий только женщину да, а принадлежащий только женской части этой природы, которая впитывает в себя всё, природа способна впитать в себя абсолютно все, как земля, как вода, они способны впитать в себя все, и даже нерастворимое растворить просто на все вопрос времени, все принять в себя, все растворить. Дерево, попадая в землю трансформируется за миллионы лет, преобразуется, получается нефть, получается каменный уголь, то есть одно вещество преобразуется в другое, с течением времени оно преобразуется, она поглотит готово все что угодно. но Вот это вот ощущение правильности происходящего, которое включает поток любви, она позволит ему увидеть то, чего вы не видели раньше. Причем критично относиться к процессам заставляет повторять поток знаний. Он говорит, это мне надо, это мне не надо, это я возьму, это я не возьму. Но для творения, то есть для процесса развития, нужно и то, и другое, причем в равной степени. Разделить ее на мельчайшие части, потом все собрать, посмотреть, что получилось. Потому что в тот момент, когда творец соберет себя по-новой, и он увидит, что моментом последней трансформации, с последней сборки ничего не изменилось. В этот момент процесс творения закончится, значит закончился процесс развития. И чем глубже мы уходим во тьму, тем в большей степени мы позволяем развиваться этому миру, потому что тащим то, чего точно раньше не было. Но если это, то, что мы вытащили, не приживется в этом мире, если мы не сумеем соединить это с окружающей реальностью, то есть не сумеем на потоке любви естественным образом строить природу, значит весь этот квест, который мы совершили в пространстве, это не бессмысленный. Ведь нас просто не пустит к себе, Скажи, зачем же я тебе буду давать знания, если ты не можешь их применить, зачем ты такой нужен, зачем ты тревожишь моих детей, Лучше они дождутся того, кто найдет способ строить противоречивый к сегодняшнему реальности, дать им второе право на жизнь. А почему это надо сделать, как раз и будет учить вас поток любви. Все боги любви, имеющие отношение к любви, как правило, имеют отношение к природе. Любовь как силу умолили и привели к плибейскому пониманию, как когда-то Афродита Урания была приведена в состоянии священной блудницы, то есть из нее сделали богиню плод любви, хотя изначально щель Урана как раз и занималась тем, что знала механизм соединения всего со всем. И это было не проклятие, это был последний подарок оскопленного Бога как дальше своим неразумным детям иметь возможность по какому алгоритму развиваться, потому что Уран тот же, например, не успел просто довести все до конца, он не успел взрастить и воспитать своих собственных детей. Про -про -про -про Процесс его оскопления произошел немножко раньше, чем надо было. И тем не менее не в кого-то другого преобразилась Афродита, а именно в богиню любви, не в богиню закона, например, она преобразилась, да, могла бы, в не в богиню мудрости, не в богиню ну, там, возмездия, как Ирине, да, а именно в богиню любви, потому что эта функция соединяет все со всем. гораздо ближе ей по сути, по смыслу. И человек обязательно попадет в сферу юрисдикции богов любви, если научится не отделять себя от природы. Да, когда боги любят тебя не просто учитывают присутствие, а действительно ли любит? это очень дорогого стоит. Когда человек способен объединить в своем сознании и поток любви, и поток знаний, он максимально приближается к единому процессу творчества, к процессу творения. Чем ближе к единому гласят нам законы, тем совершеннее природа. Совершенной, совершенной природой обладают только боги и сопутствующие им маги. Поэтому для тех, кто взыскует себя в магии, объединение этих двух потоков является целью, не скажу обязательным условием, да, потому что магией занимаемся и на том потоке, и на другом потоке, ничего в этом нет. Но просто мастерство магическое возрастает многократно, когда сознание умудряется трансформироваться так, что эти два потока оно может объединить. Этот стимул для вас. Немножко постараться да, понять этот поток не с точки зрения его как бы, про про простоты и плебейства, да, а понять, что даже простота имеет в этом мире определенный смысл. Просто если человек будет преломлять понятие простоты через свою ограниченность, то он, конечно, эту простоту не поймет никогда. А если он поднимется над своей ограниченностью, если он согласится разбить стяги своего глиняного сосуда и позволит в воде вылиться, и посмотрит, что из этого будет, то есть такая жертва своим разуму в угоду знания и силе, то тогда, возможно, все и получится. Но это такая вот философская аллегория, а мы с вами все-таки будем говорить о том, что поток любви поможет нам созерцать этот мир немножко иначе, научиться безусловно его принимать, потому что любовь с принятием стоит рука об руку, это одно из ее обязательных качеств. Любовь не говорит, я тебя приму, но только таким, то есть усеченным, но говорит, если ты есть, значит ты уже Занимаешь в этом мире свою нишу, свое пространство. Другое дело, что не знаешь, какую я не знаю, какую. но это же ничего не значит, что мы не знаем. Если мы не знаем, это же не значит, что этого не должно быть. Это не должно быть. Любовь предполагает равномерность, равномерное перетекание одно в другое. Ничего не должно быть обесточено, говорит любовь. Если оно родилось, значит, оно имеет право жить если и пользоваться общим ресурсом. Если оно умерло, значит оно не имеет право пользоваться общим ресурсом, здесь все очень просто. Процессы жизни и смерти, любви и ненависти, процессы естественные для этого мира, их воспринимать как божью кару или Божье благословение нельзя ни в коем случае, потому что регулирует их непосредственно природу. Боги закона, боги, Управители, боги судьбы, на самом деле, только думают, что они чем чем управляют. На самом деле, они пытаются просто алгоритмизировать, прописать, осознать законы, которыми природа сама себя регулирует. А природа сама себя регулирует. Поэтому изучая природу, вы встаете на ту же позицию, что и боги, которые пытаются этими алгоритмами, эти алгоритмы познать и как-то научить их прогнозировать, потому что Влиять на эти алгоритмы, это всегда себе дороже, потому что природа моментально найдет контр-алгоритм, который нивелирует и тебя, и то, что ты придумал. Потому что в природе на самом деле есть абсолютно всё. Она изначально придумала абсолютно всё. Если она чего-то не придумала, так она придумает. Она обязательно придумает. Не вопрос, надо лишь только подождать и быть внимательным. Она тебе сама покажет, чего она нового придумала. То есть если ты о чем-то не знаешь, это не значит, что этого нет. Ну, например, последняя информация мне очень понравилась в и вообще процессов, идущих в этом мире, и иллюстрации к тому, что я вам сейчас говорю. Экологи бьют в напад, что засорение окружающей среды оно дошло уже просто до, до критической отметки. Экология это такая наука, которая не просто заботится об окружающей среде, она смотрит взаимозависимость одних процессов с другими, да, и смотрит, чтобы эти процессы шли, изучает законы и смотрит, чтобы эти процессы шли равномерно. И вот пошла потоком, пошла информация о том, что вот этот пластик, о том, что засоряется окружающая среда, мировой океан, что люди скидывают просто вот этот пластик и отходы пластиковые, которые не разлагаются многие сотни лет, скидывают, просто оставляя на поверхности, и они засоряют животные и гибнут, то есть начинается экологическая катастрофа. И что с этим делать совершенно непонятно, потому что убирать их бесполезно, ну и никто не желает этим вопросом заниматься, мол, оно само как-нибудь рассосется, или в крайнем случае за граница нам поможет, ну одну, два варианта есть, Не да? незрелых умов. И технологии, как это дело утилизировать, еще нет. То есть пластика натворили вот так вот. Да, пытаются все какие-то флешбомы, что мы не будем в пластиковые пакеты упаковывать продукты, не будем покупать пластиковые бутылки, в пластиковых бутылках. Толку-то, если это все равно производится, а если это производится, должно куда-то деваться. Так что все эти все флешбомы в толку чуть, лишь что привлекают внимание к проблеме. И тут появляется информация о том, что девочка-аспирантка в Уфе нашла микроорганизмы, которые способны разлагать вот этот самый неразлагаемый пластик. Посмотрите, насколько все своевременно и гениально природа подсунула эту информацию. Вот есть у вас проблема, да, это проблема, и я ее тоже осознаю, вы хотите решить этот вопрос, есть у меня одна из моих одно из моих детей, которые способны питаться вашим дерьмом, которое вы тут <свят> наплатили. Я вам его даю. <свят> да, на, на, на, на тебе видите. Да, то есть, смотрите, насколько, насколько все синхронично. То есть появилась проблема, через некоторое время нашлось решение этой проблемы. И вот в этом мире всегда так. Да? и вы по своей собственной жизни знаете, нет необратимых проблем. Всегда через некоторое время находится ее решение. Надо то лишь только немножечко успокоиться и подождать. Да, не махать шашкой, а посмотреть по сторонам, и проблема, решение проблемы немедленно найдется. Другое дело, что это должно быть определенное состояние сознания. Состояние сознания готовности принять помощь из рук тех, кого ты даже не представляешь. Да, и оно само все придет. А для этого нужно упростить этот мир прекратить его разделять по моральному этическому принципу, по какому-то еще какому-то качеству, еще какой-то характеристике, которая говорит, это я принимаю, это я не принимаю, это мое или не мое, как вы делали с потоком знаний. Вот здесь я готов воспринять информацию, а дальше уже нет, потому что мне уже тяжело, мне уже нагружено, мне уже я вот этого не понимаю, мне это неинтересно, это вот тот самый барьер. Вот поток любви поможет вам от этого чувства избавиться, если оно вас обременяло.